Здравствуйте! Я врач-стоматолог клиники Сатори Мельников Алексей Сергеевич. Сегодня поговорим с вами о хелиите. Хелит – это острый или хронический воспалительный процесс губ человека. Основными симптомами являются сухость, покраснение, шелушение, потрескивание, отечность, ощущение зудоизжения, образование корок и другое. Наиболее уязвимыми местами являются нижняя губа и уголки рта. Причинами могут быть неблагоприятные погодные условия, такие как частое воздействие жаркого воздуха, сухого ветра или мороза. Также частой причиной является местная аллергическая реакция на косметику, средства по уходу за полость рта и некоторые продукты питания. Иногда проявление сухости, эритема, трещины, шелушения не связано напрямую с контактом аллергена и губ. При атопическом дерматите в периоды обострения губы могут стать одним из участков проявления заболевания. Хиелит может вызываться бактериями, грибками, вирусами простого герпеса. Отдельно стоит отметить актинический хелит, вызванный длительным воздействием солнечного света. По сути, это ожог и вариант актинического кератоза, возникающего на губе. Это предраковое состояние, так как оно может перерасти в плоскоклеточный рак. При лечении хелита важно понять, что являлось его причиной. Врач собирает анамнез перенесенных заболеваний, наличие аллергии, выясняет, применялось ли пациентам какие-то новые косметологические или гигиенические средства. Принимается во внимание время года, погодные условия. Также доктор проводит осмотр пораженных участков и всей полости рта. Иногда берется мазок для уточнения возбудителя заболевания. При аллергических проявлениях основной задачей будет выявление и исключение самого аллергена. Также назначаются антигистаминные средства. При бактериальном, грибковом или вирусном хелите лечение направлено на самого возбудителя заболевания. Это могут быть мази, таблетки, обработка антисептическими растворами. При всех формах экзоматозного хелита, вызванного погодными условиями или вредной привычкой облизывать губы, помогают местные кортикостероиды вместе с бальзамами для губ или смягчающими средствами, как вазелин. Это успокаивает губы и уменьшает любые ощущения зуда. Хиелит неприятное заболевание, которое вызывает боль и дискомфорт, мешает говорить и принимать пищу, но при правильном лечении выздоровление происходит довольно быстро, без осложнений. В будущем пациентам рекомендуется наносить защитные барьерные мази при неблагоприятных погодных условиях, исключить средства или продукты, вызывающие аллергию, соблюдать гигиену полости рта. Ставьте лайк, подписывайтесь, до свидания.